Здравствуйте, дорогие Овны по Солнцу и Овны по Восходящему Знаку! Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц! Дорогие Овны, мы входим в очень социальный и оживленный для вас месяц. Прямо в начале месяца, 1 августа, Меркурий перейдет в дружественный для вас знак Льва. Вследствие этого возрастет ваше социальное общение. В вашей жизни могут возрасти приятные поездки, общественные мероприятия и развлечения. Также могут возрасти контакты с детьми и молодежью. Увеличатся контакты и в вашей любовной жизни. Вы сможете лучше вырастить себя в этих сферах жизни, дорогие Овны. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. Начиная с середины месяца, вы можете направиться в сторону тем, связанных с работой и службой. Возрастут контакты в этих областях, дорогие Овны. 12 августа Венера перейдет в знак Льва. Это очень хорошее положение для вашей любовной жизни. Венера будет находиться во Льве до 6 сентября. Вы можете влюбиться. Возрастет романтизм. Могут оживиться уже имеющиеся отношения. Это также очень благоприятный период для того, чтобы обзавестись с детьми или приятно провести время с детьми. Вас могут встретить шансы и удача. Возрастут ваши творческие способности. Вы можете направиться в сторону искусства, занятиями, хобби. Вы можете привлечь всеобщее внимание на сцене. Вы будете более удачливы до 6 сентября, дорогие овны. 10 августа в знаке Водолея произойдет полнолуние. Это одно из важных влияний месяца. Полнолуние Водолея повлияет на вашу социальную жизнь, дружескую среду, коллективную работу, ваши планы на будущее и мечты. Будет возможно получение результатов от дел в этих сферах, а также доходов от вашей деятельности. Это полнолуние образует квадратуру с Сатурном. Это указывает на то, что мы можем столкнуться лицом к лицу с нашими обязанностями. В некоторых делах мы можем встретиться с препятствиями. В отношениях с авторитетными лицами, старшими семьи, возможны важные изменения. Это будет период, когда не рекомендуется идти на риск в денежных вопросах, в особенности 10 августа и в районе этой даты, дорогие овны. 23 августа Солнце перейдет в знак Девы. Начиная с 23 августа вы начнете направлять свою энергию в сторону повседневной жизни, рутинной деятельности, работы. С 15 августа Меркурий тоже будет находиться в этой области. Вследствие этого здесь сосредоточится движение. Вместе с новолунием 25 августа в Деве вы можете совершить шаги в сторону новых начинаний в этой сфере. Вы можете приступить к новой работе или принять на работу новых сотрудников. Вы можете ввести новшества, касающиеся здоровья и привычек. Возможно начинания в связи со здоровьем. Можно приступить к курсу лечения. В это полнолуние на повестку дня могут встать темы, связанные с домашними животными, дорогие овны. Благоприятный день месяца, 18 августа, образуется соединение Венеры с Юпитером во Льве. В районе даты 18 августа вас могут встретить шансы, особенно это касается любви и романтических отношений, дорогие овны, вы можете использовать это влияние. Таковы общие влияния месяца. Пожалуйста, смотрите также прогнозы для вашего восходящего знака. Наряду с этим обязательно следите за нашими видеороликами детальных прогнозов на неделю и на день, дорогие овны. Всего доброго!